наконец Теперь можно it. расслабиться. Ты сожрал мою печеньку. Ага. Милый, you know, это была моя печенька. Мы же договаривались, you что ты не трогаешь мою вкусняшку. Как ты мог со мной tomatoes? так поступить? What Какую печеньку? So не понимаю, о чем ты.